на третьем месте природную, и так далее, и тому подобное. Вот все в таком духе. На сегодняшний день ценности не элитарные превалируют, а общие, более простые, более доступные. Эти иллюстрации они характеризуют рынок ценностей, культурных именно, эстетических, он занимает очень большой процент на рынке в мире, интересная вещь. Но вот э, мы сейчас поразмышляем над тем, э, что ценно обычному человеку. То есть мы не говорим о том, что ценен воздух, вода, хотя простому человеку, по сути, и вообще человеку в целом, это главное, наверное. Э, но когда э, в пустыне стакан воды спасает жизнь человеку, а... Э, на десятом стакане ценность воды теряется. В общем, в определенные моменты вода важнее каких-то бриллиантов и каких-то ценностей материальных однозначно становится. Поэтому все это очень относительно, взаимопроникающе. И классификация ценностей ⁇ очень сложная структура. Иерархия ее обширная достаточно. И есть над чем поразмышлять. И сейчас мы постепенно перейдем к городу Саратова, потом лучше вернусь. А, наш город, вот, мы, думаю, никто со мной не поспорит и согласится, что он обладает массой ценностей. Ценностей архитектурных, дизайнерских, любых, Множество. Это исторический город, который... Изучается постоянно с момента его основания. И если так вот в двух словах, делят пять этапов, распознают пять этапов формирования и становления города Саратова. Географически мы имеем очень красивое местоположение. У нас очень интересный рельеф. С одной стороны у нас река. Горы, овраги, то есть это неравнинное, такое неравнинное место, и у города очень много плюсов в связи с раскрывающимися видовыми точками. Изначально Саратов организовывался как сторожевая крепость, потом он расширялся, развивался, было все в нашей истории. От плохого, хорошего, и пожары, и витки. И вот э, единственное, что хочется отметить, что э, вот в данный момент, э, 20, 21 век, э, некий момент кризисный, может быть, упадка, научно объясняется сейчас таким образом, что э, после какого-то падения вот-вот наступит какой-то э, однозначно подъем. И этот подъем вот на пятом этапе становления города Саратова видится в таком моменте, что если архетипически рассматривать всю структуру становления города, то в будущем мы уже не Саратов и Энгельс, а мы как бы объединяемся в такую вот единую структуру, синергичную, и будем функционировать уже как огромная агломерация. В Саратове существует множество стилей, очень живописные работы художников. В Саратов очень много имеет полимерных каких-то мест. Постоянно на многих выставках, я сейчас даже вот интересно просто иностранные выставки, и попадаюсь на каких-то которые фотографов, которые участвуют в этих выставках, изыскивая среди фотографий среди конкурсных объектов встречаются наши какие-то городские улицы, потому что Саратов очень живописный, и мы сейчас прогуляемся по этим видам. И вот э, художник Курсеев, его серия работ, на мой взгляд, самая такая вот интересная, эффектная, очень живая, акварельная живопись такая. Ну вот наш красавец Саратов в котором все виды сооружений, множество стилей присутствуют. Много фильмов и стихов, и песен написано. Знаменитая Николая Доризо, текст «Огней так много золотых». Саратову, конечно, меньше повезло, чем Петербургу и Москве, если сравнивать с крупными городами, но тут и сравнение несколько неравноценное, поскольку мы все-таки не столица, хоть там и мелькал в периодах исторических Саратов-Веха и как Саратов-столица-Поволжья, но тем не менее мы, ну, в то же время мы и не периферийный город, то есть мы достаточно, Саратов называют купеческий, он по-прежнему... На мой взгляд, всегда останется купеческим, поскольку та архитектура, которая присутствует в историческом центре Саратова, которая присутствует, ее лучше вообще существует такое мнение уже, научное направление, что не стоит трогать, то есть нужно как данность воспринимать историческую всю застройку и на периферии, в развивающемся городе уже. Строить нечто другое. Потому что ни один пример на глазах у нас, когда, ну, допустим, триумф, триумф который возник на территории здания, который имел не случайно вот эти фасады, они как бы... Такие классические формы имеют э, колористику. То есть, э, когда имитация, эклектичное сочетание стилей классических и современных происходит, э, но ну, это слишком такой э, стилизованный пример. Но, к сожалению, повторить историческое здание практически невозможно. Почему? Потому что исторические здания строились по определенным технологиям, определенными способами, с определенным уровнем знаний. Поэтому на старом месте можно только реконструировать, а не создать новый объект, похожий. То есть он будет только напоминанием того, что было. Поэтому в идеале историческую застройку нужно сохранять, нужно бережно к ней относиться, потому что это историческая ценность. Если говорить о стилях, вот такая прекрасная таблица – созданная студентами, преподавателями на кафедре дизайна, архитектуры, графического дизайна, все касаются этих тем, поскольку они живут и имеют отношение к искусствоведам, художникам, дизайнерам. И мы видим, что очень большое количество зданий классицизма присутствует эклектики, псевдоготики, самое яркое здание да, наше на проспекте Кирова, готическое, чуть ли не единственное, модерн, конструктивизм, неоклассицизм. И вот она, незыблемая граница исторической центральной части Саратова, где мы ценим то, что имеем каждый из нас. Не случайно, поскольку мы сегодня говорим не только о дизайне в узком понимании, мы как-то выходим в границы города, и хочется выйти шире в границы картины мира, мы параллельно движемся с миром, с тем, что происходит, и характерные черты постмодерна иллюстрируются вот в этих, произведениях существующих в жизни. Государственная галерея Штутгарда, где а, брутальные элементы натуральных материалов органично ну, или спорно. Здесь уже а, такое противодействие, но по крайней мере, а, если в модерне классика полностью отвергалась, то в постмодерне а, мы берем за основу прину, мы пытаемся ее комбинировать с современными стилями, и зачастую получается очень интересное сочетание. И все допустимо, и есть возможность где развернуться. То есть очень хорошо, что такие возможности есть. То есть, когда ты попадаешь в современное пространство вестибюля, проходя через полностью классические части, это все достаточно органично допустимо, мы привыкли в этом жить, то есть мы наряду с современной застройкой видим наши купеческие строения. Какие характерные черты именно наши, саратовские, хочется отметить? Фасадную керамику, которая на очень многих зданиях Саратова присутствует. Мы сейчас не говорим о состоянии, в котором все это есть. И мне хотелось, конечно, в нашу подборку, в наш сегодняшний разговор включить более какие-то художественные ракурсы, может быть, чтобы они не отрицательно как-то не воспринимались. То есть то, что радует взгляд, я постаралась э, показать э, здесь. И наш город богат всевозможными барельефными, скульптурными изображениями. Э, есть э, даже такие вот э, э, э, майолики на фасадах. <coughs> сочные, сочные переливы, колористика, несмотря на их э, Долгое существование, и руха Рериха, по многим данным, на многих зданиях, в своих разработках он поигрался, и вот это наследие, оно является ценным. Для нас мы имеем возможность наблюдать и любоваться этим всем. Очень многоликие образы зданий, они... Имеет свой такой вот купеческий, приятный региональный оттенок. Колористика Саратова в связи вот с нашей зимней, летней перепадочной такой температурой. Это опять акцент на наш центр. Вот красным это то, что вот реально сохранено. То, что все остальное уже находится в более сложном состоянии и постоянно ведутся стрелка сейчас, занимается, знаете, да, реконструкцией, реставрацией, проектной деятельностью мирового масштаба. То есть ведутся колоссальные направленческие моменты в пользу реконструкции, воссоздания чего-то нового, более экологичного, но ну, в данном случае, поскольку у нас мало зелени, экологические города, экологический образ города, он постоянно пытается насытиться, но в общем это такая работа. Скульптуры памятники повсюду. И очень неплохие, и скульпторы известные привлекаются наряду с классическими памятниками. Вот одно из современных таких вот интересных включений Snow Project, очень интересно наблюдали, да, наверное, видели? Да. приятные такие вот как арт-объекты возникают, и очень мило...